здравствуйте меня зовут стрельников артем являюсь генеральным директором компании консал Group и кратко расскажу вам о процедуре официальной ликвидации о первый этап это определение ликвидатора нужно выбрать кто будет ликвидатором как правило им выступает тот же генеральный директор то есть в ИГРюле вместо слова генеральный директор будет значится ликвидатор чтобы это сделать, нужно подготовить документы, отправить их в налоговую, и процедура занимает 7 дней. Дальше, как правило, мы. А, ликвидатором может выступать не только генеральный директор, но и любое лицо. Учредитель, там, бухгалтер, кто угодно. Хоть сотрудник, хоть не сотрудник, хоть вообще третье лицо. После того, как это сделано, необходимо, можно оформить АЦП на ликвидатора. Мы так делаем для удобства чтобы больше ликвидатор никуда не ходил, ни к нотариусу, ни в налоговую, никуда. Мы все отправляем в электронном виде. Далее наступает этап публикации «Вестники». «Вестник» — это такой как бы, журнал, в котором э, публикуются все сообщения такого рода, в том числе о ликвидации, чтобы контрагенты, кредиторы могли заявить о своих там требованиях или претензиях. Публикация «Вестники» занимает 2 месяца. Значит, 7 дней, потом 2 месяца ждем, никто к нам не пишет не обращается, и все как бы хорошо дальше нужно зарегистрировать промежуточный ликвидационный баланс это тоже семь дней занимает в электронном виде подаются документы налогового и далее зарегистрировать э, ликвидационный баланс и после того как мы как бы регистрируем ликвидационный баланс собственно все заканчивается вносится запись в Игрюл о прекращении деятельности юридического лица. То есть срок получается 7 дней, 2 месяца, 7 дней, 7 дней. Это такой вот регистрационный этап. Есть еще бухгалтерские нюансы всякие разные. Во-первых, если у вас задолженность по налогам, Незданная отчетность, пени, хоть даже копеечные, налоговые не, не, не ликвидирует его. И нужно после того, как ликвидатором, ликвидатора выбрали, нужно всю бухгалтерию почистить, сдать отчеты, все пени уплатить, все сверки пройти. Потом, когда нужно будет регистрировать балансы, нужно будет их балансы подготовить. Вот, мы можем делать регистрационный блок и бухгалтерский блок. Бывает такое, что например, у клиента есть свой бухгалтер, он делает бухгалтерский блок, а мы делаем регистрационный блок. Собственно, как бы все. Это процедура легальная, законная, и рекомендую вам обращаться к ней, вне зависимости от того, на какой системе налогообложения вы находитесь, от упрощенки до общей системы с НДС.